Относительно недавно мы рассматривали довольно непростой вопрос с точки зрения iPhone 5, а именно, стоит ли покупать этот смартфон и пользоваться им в 2017 году. Теперь же точно такая же участь постигнет iPhone 5, и в сегодняшнем видео мы поговорим с вами о том, стоит ли покупать iPhone 5s в 2017 году, а также стоит ли пользоваться этим смартфоном, если он у вас имеется на руках. Поехали. Думаю, рассказывать о характеристиках iPhone 5s вам не нужно. Хотя, если в двух словах, то даже на момент 2017 года этот ветеран сможет дать фору многим нынешним Android-смартфонам. Что по производительности и скорости работы. За счет архитектуры процессора 64-бит не вдавайтесь в подробности, что это, как это. Просто знайте, это круто для подобного устройства. А также сбалансированного разрешения экрана у Apple получился отличный смартфон, который полюбил каждый его владелец. Несмотря на дату анонса, аппарат работает просто потрясающе, он тянет без особого труда как приложение для повседневного использования типа соцсетей, так и навороченные по графике игры, что весьма недурно. Кстати об играх, поскольку времени из-за учебы, канала и прочих радостей и нюансов у меня не сильно много, то недавно я пошел в App Store и нашел там одну действительно классную игру для своего iPhone под названием Викинги Война Кланов. Отличная графика, интересный стиль из 90-х, понятное и простое управление, бонусом игры является отсутствие явного доната, а также тот факт, что она не отнимет у вас более 5 минут свободного времени. Также через пару дней в игре состоится просто грандиозная битва между кланами, в одном из которых вы сможете сыграть вместе со мной, то есть со своим любимым блогером. Более того, если прямо сейчас Сейчас вы перейдете по ссылке из описания к этому ролику, то от меня вы получите неплохой стартовый бонус в виде 200 монет, которые помогут вам влиться в игровой процесс гораздо быстрее. Удачи. Касаемо автономности. В целом, iPhone 5S может проработать половину, либо же полноценный рабочий день от одного заряда батареи. По поводу съемки, либо же камер, основная все еще может удивлять как качеством фото, так и видео, ведь она оснащена 8 мегапиксельным сенсором. В фонтальной части 1,2 мегапикселя слабовато, мягко говоря, но для съемок при достаточном освещении можно получить более чем достойные кадры. Естественно, ключевой фишкой iPhone 5s является сканер отпечатка пальцев Touch ID первого поколения. Сканер здесь не особо быстрый, но поверьте мне на слово, вам его хватит более чем за глаза, ведь обычный вот пароль из 6, а то и 8 символов уже лично у меня вызывает некий дискомфорт. Комфорт. И это вдумайтесь только при разблокировке смартфона. Итак, давайте ближе к кульминации ролика. Стоит ли покупать iPhone 5S в 2017 году? По большому счету, смотрите сами, если имеются средства на более новую модель вроде iPhone SE, который на том же БУ отдают от 14-15 тысяч рублей, то лучше выбрать именно этот смартфон. Если же, увы, денежных средств не так много, а потискать более-менее iphone так и хочется то iphone 5s точно ваш выбор тем более что на авито 5 яблофон S версии можно спокойно найти в хорошем либо если повезет идеальном состоянии за 7-8 тысяч рублей а вот стоит ли пользоваться iphone 5s если он уже имеется на руках а менять аппарат нет никакого желания Да, пользуйтесь почему бы и нет у моего друга например iphone 5s и он пользуется им с момента 2014 года и и, конечно, есть желание поменять его, так как аппарат немного-много износился и был в ремонте, однако даже в подобном состоянии выглядит и работает весьма неплохо. Вы смотрели канал Apple Finder, совсем скоро увидимся, до встречи, пока!